Глава 30 Валаам Сыны Израилевы продолжили свое путешествие и расположились на равнинах Маава напротив Иерихона. Река Иордан отделяла стан Израильский от этого города. Валак, царь Маавитян, был наслышан о могуществе израильского народа. И когда Маавитяне узнали, что те уничтожили Амареев и завладели их землей, что пришли в ужас. Весь Маав обеспокоился. И сказали мааветяне старейшинам Мадиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же сын Сипфоров был царем Мааветян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать».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 Когда-то Валам был хорошим человеком и пророком Божьим, но, отступив от истины, он впал в грех корыстолюбия. При послах Валака он проявил двоедушие, и желал сохранить благосклонность врагов Господа и получить от них деньги. Вместе тем он заявлял, что является пророком Божьим. Язычники верили, что проклятиями можно повлиять на отдельных людей и даже целые народы. Валаам, услышавший от посланников о поручении царя, прекрасно понимал, какой нужно дать им ответ, но все же предложил остаться вельможам на ночь, чтобы поутру поведать им о воле Господа. Принесенные старейшинами дары разожгли в нем корыстолюбие. Бог явился Валааму ночью. Через одного из своих ангелов он спросил его, «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу, «Валак, сын Сепфоров, царь Моавицкий, прислал их ко мне сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог Валааму, «Не ходи с ними». «Не проклинай народа сего, ибо он благословен». Число 22 глава стихи с 9 по 12. Ангел сказал Валааму, что сыны Израилевы идут под знаменем Бога и что никакое проклятие человеческое не станет преградой на их пути. Утром пророк встал и неохотно повелел людям Валаака возвращаться к своему царю. Он объяснил им, что Господь не позволил ему идти с ними. Тогда Валак послал других князей, более именитых и почтенных, чем предыдущие посланники. И на этот раз просьба Валака звучала настойчивей. «Не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей».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 что любовь к славе и наживе росла, и он был не в силах превозмочь ее. Он хотел утолить свою жажду наживы, но не осмеливался этого сделать. Бог уже ясно выразил свою волю и запретил Валааму отправляться к царю Мавицкому, но он все же очень хотел получить разрешение отправиться в путь. Он снова пригласил посланников переночевать у него, чтобы опять обратиться к Богу. Господь послал ангела к Валааму со словами, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Числа, глава 22, стих 20. Господь попустил Валааму, чтобы тот, следуя своим наклонностям, попытался, если он так уж этого хочет, угодить и Богу, и человеку. Посланники Валака не зашли к нему утром, чтобы уговаривать идти с ними. Раздосадованные его первым отказом и предвидя второй, они отправились в путь, не обратившись к нему. Таким образом, Вала мог бы спокойно избежать этого путешествия. Но он думал, что поскольку Господь во второй раз не запретил ему идти, то он пойдет и догонит послов Валака. Гнев Божий воспылал на Валаама за то, что он отправился в путь, и он послал ангела стать на дороге и умертвить нечистица за такую безумную самонадеянность. А слиться, увидев ангела Господня, свернула с дороги. Это привело Валаама в ярость. И даже когда животное проговорило к нему человеческой речью, он не увидел в этом ничего сверхъестественного, потому что был ослеплен гневом. Тогда ангел явился Валааму, и тот, придя в ужас, оставил свое слицу и смиренно поклонился Божьему вестнику. Ангел передал Валааму слова Господа Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Числа глава 22, стих 32. Для Израильтян было очень важно победить моавицкий народ, чтобы впоследствии одерживать победы и над другими жителями Ханаана. После того, как ангел передал Валааму недвусмысленный запрет помогать мавитянам, он разрешил ему продолжить путешествие. Бог силен прославить свое имя перед врагами Израиля даже через самонадеянного Валаама. Ничто не могло продемонстрировать так ярко силу Божью, как то, что даже жадный Валаам, не осмеливался ни за какие обещания почести или вознаграждения проклясть Израиль. Валак встретил пророка и спросил, почему он так медлил прийти, хотя царь не раз послал за ним и через своих послов сулил ему достойное почести. Валам ответил: вот я и пришел к тебе. Числа глава двадцать стих тридцать восьмой. Затем он сказал, что не имеет права что-либо говорить о себя, от себя, но то, что вложит Бог в уста его, то он и будет провозглашать, и ничего больше. Валаам велел совершить жертвоприношение в соответствии со всеми религиозными требованиями. Бог послал к Валааму ангела, чтобы передать ему свое откровение, как он делал тогда, когда Валаам был искренне предан служению Всевышнему.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 Приди, из реки зло на Израиля. Как прокляну я, Бог не проклинает его. Как из реку зло, Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведника, и да будет кончина моя, как их». Числа, глава 23, стихи с 5 по 10. Торжественным голосом Валаам изрекал слова Господни. «Как я брошу вызов или попытаюсь проклясть тех, кому Бог обетовал процветание?» В пророческих словах он провозгласил, что Израиль должен оставаться отдельным народом, что им не следует объединяться, смешиваться или поглощаться каким-либо другим народом что число их приумножится, и что их ожидает процветание и слава. Пророческим взором он видел, что кончина праведников воистину сладостна, поэтому выразил жгучее желание, чтобы его жизнь имела такой же благословенный финал. Валак был крайне разочарован и рассержен. Он воскликнул. «Что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». Числа, глава 23, стих 11. Валак подумал, что именно впечатляющее зрелище многолюдного стана, которое увидел Валаам с высоты гор, удерживает его от произнесения проклятия на Израиля, и что если он отведет его в другое место, где у Израиля не будет такого преимущества, то сможет уговорить Валаама произнести проклятие. Снова на поле Зафима, на вершине горы Фазге, Валаам принес жертву, а затем отправился на встречу с ангелом Божьим. И ангел поведал Валааму, что сказать. Когда пророк воротился, взволнованный Валак спросил, «Ну что сказал Господь?» Он произнес притчу свою и сказал, «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сипфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?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 вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Числа, глава 23, стихи 17 по 24. Валак все еще напрасно тешил себя надеждой, что Бог, как это свойственно человеку, может изменить свое решение. Валаам же убеждал его, что Бог никогда не нарушит свое слово и не изменит своего намерения относительно Израиля, и что царь напрасно надеется на то, что Бог обратит обещанное им благословение в проклятие. Никакие волхвования или проклятия, произнесенные прорицателем, не могут иметь ни малейшего влияния на народ, который находится под защитой всемогущего. Валаам пытался создать впечатление, что хочет помочь Валаку, и позволил тому заблуждаться в своем понимании, что пророк использовал суеверные церемонии и чары, когда обращался к Господу. Но когда он следовал приказанию, данному ему Богом, он стал смелее в той мере, в которой повиновался божественному порыву. Отложив всякое притворство и глядя в сторону стана израильтян, он смог увидеть их всех в совершенном порядке каждое колено под своим знаменем и на определенном расстоянии от Скинии. Валааму было дозволено увидеть славное проявление Божьего присутствия, осеняющего, защищающего и направляющего Скинию. Эта прекрасная картина преисполнила его восхищением. И он провозгласил притчу со всем достоинством, присущим истинному Божьему пророку пророческие слова были следующими. «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта,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 «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их уже, вот ты уже третий раз». Числа, глава 24, стихи с 5 по 10. Моавитяне поняли значение пророческих слов Валаама. Израильтяне, завоевав хананеев, поселятся на их земле, и все попытки покорить их будут такими же тщетными, как если бы мелкий зверь решился бы прогнать льва из его логова. Валам сказал Валаку, что поведает ему, как израильтяне поступят потом с его народом. Господь показал Валаму будущее и позволил увидеть грядущее события, чтобы мавитяне поняли, в конце концов Израиль победит. Валам, пророчествуя о будущем Валаку и его князьям, находился под огромным впечатлением от скорого проявления Божьей силы. После возвращения Валаама в свое место, влияние Духа Божьего на него прекратилось, и его алчность, неискорененная, а лишь на время сдерживаемая, окончательно возобладала над ним. Он не мог думать ни о чем, кроме наград и привилегий, которые он мог получить от Валака. В итоге он стал готов прибегнуть к любым средствам, чтобы получить желаемое. Валам знал, что процветание Израиля – зависит от соблюдения им закона Божьего. И никакое проклятие на них не подействует, если не подтолкнуть их к преступлению. Он решил получить желаемые награды и почести от Валака, посоветовал маавитянам, как поступить с израильтянами, чтобы навлечь проклятие на Израиль. Он посоветовал Валаку устроить праздник в честь языческих богов, и затем убедить израильтян посетить его, чтобы насладиться музыкой. И тогда самые прекрасные мадьянитянки проявят все свое обаяние, чтобы соблазнить израильтян нарушить закон Божий и поддаться греху, а также сподвигнутых принести жертвы идолам. Этот сатанинский совет сработал слишком хорошо. Многие израильтяне послушались Валаама, потому что считали его пророком Божьим, и присоединились к нему, отправившись к этому языческому народу, и приняв участие вместе с ним, выдало поклонстве и блуде. И прилепился Израиль к валфи и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к ваал Числа, глава 25, стихи 4-5. Моисей повелел судьям из народа исполнить Божий приговор над согрешившими и повесить главных преступников пред Господом, чтобы Израиль боялся следовать их примеру. Господь велел Моисею враждовать с мадианитянами и поражать их, потому что они коварно поступили с Израилем, прельстив нарушить Божьи заповеди. Господь повелел Моисею отомстить маодитянам за сынов Израиля и только после этого отойти на покой. Моисей приказал воинам готовиться к битве с Мадионетянами. Они выступили против них, как повелел Господь, и убили всех мужчин, а женщины детей взяли в плен. Валаам погиб вместе с маодианитянами».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 числа глава 31, стихи с 13 по 16. Моисей отдал воинам приказ истребить всех женщин и детей мужского пола. Валам продал сынов Израилевых за богатое вознаграждение и погиб вместе народом, от которого получил благосклонность, купленную ценой жизни 24 тысяч израильтян. Многие полагают, что Господь очень жесток, повелевая израильтянам воевать с языческими народами. Говорят, что это противоречит его милосердному характеру. Но тот, кто создал мир и человека для жизни на нашей прекрасной планете, имеет неограниченную власть над всеми делами своих рук, и он вправе поступать со своими творениями так, как хочет. Человек не вправе говорить своему Создателю, «Почему ты так поступаешь?» В нем нет и намека на несправедливость. Он правитель мира» и большая часть его подданных восстала против его власти и попрала его закон. В то время, как он щедро благословлял их и окружал их всем необходимым, они поклонялись образом из дерева и камня, серебра и золота, изделиям рук человеческих. Они учили своих детей, что это боги, дающие им жизнь и здоровье, делающие их земли плодородными, дарующие им богатство и славу. Они попирали бога Израиля. Они презирали его народ за праведные дела. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Псалом 13 стих 1. Бог терпел их до тех пор, пока они не переполнили меру беззакония, а затем наслал на них скорую погибель. Он сделал свой народ орудием своего гнева, чтобы наказать нечестивые народы враждовавшая с ними и соблазнившая их на идолопоклонство. Передо мной предстала семейная картина. Часть детей стремится учиться и подчиняться требованиям отца, в то время как остальные попирают его авторитет и словно наслаждаются, демонстрируя неуважение к его власти. Они пользуются всеми благами отцовского дома и постоянно тратят его богатство. Они полностью и во всем зависят от него но при этом не проявляют благодарности, а ведут себя вызывающее, будто все, что они получили от своего щедрого родителя, заработали сами. Отец замечает все оскорбительные поступки своих непослушных, неблагодарных детей, но все же терпит их. В конце концов, эти мятежные дети заходят так далеко, что стремятся привлечь на свою сторону тех членов семьи, которые до сих пор были послушны отцу тогда в дело вступают все достоинство, авторитет и могущество отца, и он изгоняет из дома мятежных детей, которые не только сами злоупотребляют его любовью и милостью, но и пытаются подговорить тех немногих оставшихся, кто подчиняется мудрым и разумным отцовским правилам. Ради тех немногих верных людей, чье счастье под угрозой мятежного влияния ропщущих членов семьи, он отделяет своих неблагодарных детей от семьи и в то же время старается приблизить оставшихся верных и послушных детей к себе. Все будут чтить мудрый и справедливый поступок родителя, который сурово наказал своих непокорных и мятежных детей. Именно так Бог поступил со своими детьми. Но человек в своей слепоте будет закрывать глаза на мерзости нечестивых, не замечать постоянную неблагодарность, противостояние, а также неслыханную греховность тех, кто попирает Божий закон и бросает вызов его власти. Они не останавливаются на достигнутом, а с удовольствием подвергают его народ опасности и соблазняют на противные поступки и открытое презрение мудрых требований иеговы. Кто-то видит лишь уничтожение врагов Божьих, что кажется им немилосердным и суровым. Они не смотрят на это под другим углом. Будьте неизмеримо благодарны за то, что импульсивный, непостоянный человек со всей своей показной добротой не невластен над ходом событий. Сердце же нечестивых жестоко. Притчи, глава 12, стих 10.